What's up, геймеры и все, кто неравнодушен к игровой индустрии. Сегодня мы поговорим о Game Pass. Как появился сервис, чем он является сегодня и какое влияние оказывает на игровую индустрию в целом. Будет очень приятно, если вы нажмете красную кнопку и подпишитесь на мой канал, а также поставите лайк. Если не понравится, можете убрать его в конце. А перед началом я советую взять ваши контроллеры, если вы слушаете это видео на фоне, или сделать себе что-нибудь вкусное, а мы начинаем. Xbox Game Pass Netflix от мира игр прошел долгий путь с момента своего запуска 4 года назад. Тогда люди задавались вопросом, что это за хрень геймпас и стоит ли он моего времени и денег. Но сейчас Xbox Game Pass является явным победителем в мире подписок на игры. И люди говорят, да, черт возьми, Game Pass это экономичный и доступный способ играть во все игры, которые я хочу. Не продавая при этом последнюю почку. Тем временем Sony активно пытается вскочить на волну подписок на игры со своим новым совершенно новым PlayStation Plus. Как и Nintendo, которая также попыталась принять участие в акции с Nintendo Switch Online. Но давайте будем реалистами, они просто пытаются не отставать от гиганта Xbox Game Pass. Говоря о гигантах, Xbox Game Pass стал основной игровой амбицией Microsoft. Это как Хаук среди игровых подписок, только сильнее, мощнее с каждым днем. Когда-то давно у Microsoft была идея создать сервис проката игр под названием Arches, но потом они увидели насколько успешны Netflix и Spotify и подумали, а почему бы нам не создать свой сервис подписки? Так и родился Xbox Game Pass. Но, конечно же, это был нелегкий путь. Издатели были достроены скептически и беспокоились, что это обесценит их собственные продукты. Однако босс корпорации Фил Спенсер, словно мотивационный оратор, проповедовал о Game Pass, говоря, что это беспроигрышный вариант для всех. Издатели получат гарантированные деньги от Microsoft, а Xbox расширит свою пользовательскую базу. Ну и конечно же Спенсер убедил издателей на инвестиции. В июне 2017 года Xbox Game Pass официально запустился, предлагая библиотеку из более чем 100 игр для Xbox One и 360, а также эксклюзивные скидки для подписчиков. И позвольте мне сказать вам, что игроки были в восторге. Увеличилось общее количество игроков, средний расход средств и количество экспериментов с жанрами. Microsoft продолжал удивлять и радовать своих поклонников, объявив об обратной совместимости оригинальный Xbox, что означало, что теперь вы можете играть в полностью загружаемые игры из трех поколений консолей через Game Pass. В то же время Sony и Nintendo испытывали трудности со своими устаревшими играми, сталкиваясь с недовольством со стороны фанатов за закрытие своих электронных магазинов для проживых консолей. Но Xbox был доцелен на сохранение игр и обеспечение их доступности для всех. Буквально секунду, полезная рекомендация. В моем телеграм-канале ежемесячно проходит конкурс, где победитель получает игру от меня на выбор, на ПК, PlayStation или Xbox. Ну и ко всему прочему, я постоянно пощу интересные новости из мира игровой индустрии. Ссылка в описании и всем желаю удачи в конкурсе. Итак, вот он путь Xbox Game Pass от сервиса проката до основной игровой империи Microsoft. Осталось только добавить в подписку чипсы и Call of Zero, и все будет в порядке. Резюмируем. Xbox Game Pass, ежемесячный сервис подписки на игры от Microsoft, стал ключевым компонентом стратегии компании на игровом рынке. Запущенный в 2018 году, Game Pass предлагает подписчикам множество игр Xbox Game Studios и других игр без дополнительной платы. Стремление Microsoft запускать все свои игры в Game Pass день в день стало самым влиятельным аспектом сервиса. Microsoft также приобрела несколько известных разработчиков для создания новых игр и пополнения своей библиотеки, Компания также запустила Game Pass Ultimate, премиальный уровень, который объединяет Xbox Game Pass, PC Game Pass, Xbox Live Gold с дополнительными преимуществами. Сегодня Game Pass набрал более 25 миллионов подписчиков и предлагает достаточно широкую библиотеку игр, включающую доступ к играм от Microsoft и Electronic Arts. Будущая Game Pass в компании рассматривается как будущее Xbox, при этом не планируя менять стоимость ежемесячной подписки. Благодарю за просмотр и буду невероятно счастлив, если вы нажмете на эту красную кнопку, если еще не нажали. Ну а если вы вообще хотите, чтобы я оказался на седьмом небе от счастья, напишите комментарий. Спасибо, что были со мной и увидимся в следующем видео.